ребята ну конечно вы ее ага, ага. мы в этой второй части уже охранники у нас есть фонарики и у меня есть мой дебильный друг очень хороший друг его зовут меня зовут таник ладно Дай За ребята такие шути... ребята ставим, ээ, вызывайте полицию эта статья ему 13 лет мне 10 и он меня бьет статья мне 10 он меня бьет а, мы, получается, охранники в магазине. А, кола такая вкусная. Да, мне кажется, или она уже вот сюда? Комната хранения. Э -э, что это за звук? Мне нужно узнать, что, что это такое. Но. Ёшки, темнота. Мне нужно включить электричество, чтобы короче, Блин. А, все включил. Я включил электричество. Дальше что? Блин, темнота. Здесь довольно темно, я могу использовать фонарик, чтобы лучше видеть. Понятно. О, открылась дверь. Где? Ты Ч ⁇ Я открылась, ну чушь? Жди меня там. Пусть мама услышит. Блин, ну поку, ну зачем мне? Пусть а, он еще ухапал если То есть он ее сразу убивает. Пусть мама услышит, пусть мама придет. Все, идем. Блин, мне страшно. Я Подожди, это страшилка? Да. Эй, ты что меня не ждешь? Я попробую и я тебе там подожду. Христос. Все, я уже пошел. Поднять лев. Стой. Ну, че я подожду. Эй, я это, Так, это в газ тебя убивает. Да? Угу. Он тебя убивает, не если Если два раза костер. Переплыни, вс ну, ⁇ Да, хранитель. В принципе, по-другому не так уж и страшно идти. Пацаны, поддержите меня в комментариях. Я решился выпить колу за первые четыре месяца. Я ни четыре месяца не пил колу. Потому что я за лето похудел. Ой! Ты зачем эти люки потом упали вниз? Ты хитрая отродье. Что? What the fuck? Пуль на тебе. На тебе, на тебе. И на тебе. Повяжали на приключения. Забавная игра. На тебя, Испугался. Что случилось с огнями? Я слышу что-то на расстоянии. Короче, он... Бежит, монстр! Help me, please! Ярик, Please help! Please help please. Меня убили. Почему? Я только повернулся, меня убили. А, он меня схавает! Ярик. Он он я рик. Он схавает меня! Ярик. Я рик! Я обижу Это <свист> видео не для слабонервных и нельзя! А ч фонарики здесь не работают? Боже мой! Я слышу чьи-то звук. Ты где? Пиздец. Помогите. Я не могу, кстати, помочь, к сожалению. Я покажусь. Валим, валим, валим. Ай, зо -а мной -а! бегают. О, я кажась нашел. Кого? Я бегу по стрелочкам, я нашел стрелочки. Где ты нашел эти тупорылые стрелочки? Давай, беги! Беги! Стоп. Выход! Стоп. Вот стрелочки, стрелочки! Беги за ними! Аааа, Китин! -а -а -а, я боюсь, замещаю свою... Беги! Если, если ты умрёшь, то... Что? Схавал борщ! бог! Помогите, у меня друг контуженный, <свят> у Меня друг конторили помоги. <свят ворка> Ёшкин. Я упал! А, <свят> Он Схавал про... борщ! Да, знаю, то, что я схавал борщ! М -м? Меня раздавили. Меня раздавила моя мечта! Я на каких-то лифтах не было. Оп, оп, с Здорово, я тут. Южка. Я на испытании каком то Красный свет, зеленый свет. Подожди, ты где? Я тебя жду. Да, я тебя вижу. Мой, сюда. Это довольно нелегко, я тебя предупреждаю. Хе! <смех> <смех> так, а Така! А тебя тоже убили, Раташа? Баран штопанный! Я не знала, что с ним. Сейчас, да. Так. Схавал борщ, ботик. Подожди. Нет, подожди. На тебе, на тебе, на хавай. Да. Поворачивайся. Или у меня не то я я, я, его, я его за попу хотела укусить. Лазер. Я его за попу хотела укусить. Ф -ф -ф -ф. Он тебя тоже убил. Вайт за два касания. Если ты позвонишься на меня, хотя был лазер. Ух! Это почти. Почти, блин, Фонарик. А! а. Я... Я теперь тоже поховал борщ. Я пошел! Я покажу тебе Мэджик! Как мы несемся по встрече, Я покажу тебе Мэджик! Как мы несемся по встрече! Возьми одну штучку Даник ради подписчиков хавал впервые за 4 месяца жрачку Замрельную жрачку Что в как замрельную жрачку? Нет О! Просяк Я поднимаюсь! Ага. Нет! Нет. Пришлось отойти, ребята, у меня кола упала на стол, точнее, да разлилась, нет. разлилась. А, бульдозер бегает. Бегает? Вообще не бегает, а ах... едет, это даже не бульдозер. Может быть, это что-то... Нет! Нет! Нет! нет! нет! нет! Нет! А, ребята, нет. я чужой страха не пукнусь. Пожалуйста, подождите 15 секунд. Хорошо. Не задумали. Боже, такой страшный. Мне срочно что Даника повысили. Теперь у него торчит башка из башки. Ну меня теперь обосрали Давай залезай уже. Почему, когда ты будешь? Я залез. Но зачем именно меня? Что за доброе? Я не понял. Он говорит мне доброе. Выживает 20 секунд. Он за мной летит. знаешь ли а, 5 секунд все сбежал я выжил я тоже выжил ура слава богу я выжил стой подожди меня пожили. боже боже так что давай идем как мы летим бесконечно! И на лопату уходим. Город мой. Я боюсь. В этом хранилище действительно темно. Поэтому я делал фонарик. Ой! Понял почему темно? Да, городок. Да! Да, боже! Ты зачем испугал меня и он меня? Блин, чего вы меня пугает? Я думаю, он сейчас борщ схавает. Кто он? Этот дебил. Не меня, он случайно <сORged> <сORged> Это последний уровень по-любому. Я так испугался, борщ. А чего он такой быстрый встал? А это последний уровень, да, это по-другому. А, сожрал, не, не. что ли, я не понял. Не, он схавал что-то другое. Знаешь, что он схавал? Он борщ схавал, а, господи, господи, господи, господи, господи, господи заткнись, Иди в жопу. Господи, иди, помилуй. Иди в жопу, иди в жопу. Помилуй его, и отправь вас. Господи, помилуй. Он фонарика, походу, боится? Да? Господи. Да, когда я включил фонарик, он медленно стал бегать. Господи, господи. Я стоп, Я пошел! Да, бот! уже А, так а зачем нам залезать вот лестница? Я пошел. Уии! аккуратно нужно быть. Ну, я уже предельно аккуратен и уже выигрываю. Так. Так, мы ездим по тречке и на лопаты кладем. Город мой. Вот в чем плюсы пока. То, а что на лопаты кладут? Нет, то, что намного легче поворачивать. Что тут быстрее стал? Потому что я на пока. А не, надо было мне дернуть ползунок максимально Что дернуть Пальчик? Ползунок максимально наверх Пальчик Пальчик попу Забавная игра 4 То есть это их не все. Блин! Тут вообще-то их 19 Ёжкин ты кот Эм, спе... Весел? Нет, это 2D. 2D, это GTA, это GTA 2. Он за мной на... идет. За мной тоже! За мной бегает. Я говорю. За мной бегает. Ты верзела. Подожди, погибь пока. Нет, я не погибну. Что тут очень дофига проходить Авай борш, ботик. А mm. я знаю, что делать. Смотри. А знаешь, а мне тут, да? Все, я его откинул! Да. Я пошел. Я пошел, я тебе. Ботик, хочет! Дай им пьет колу. Впервые служу. Откинул ботика! А, это предпоследняя остался. <agility> Все, дальше помню. А, борщик. Кошмары? Что? Я ты борщик. А, покопай. Город не какой паркур, какие страшилки. Потому что мы должны Показать. не падать и не сдохнуть, как я сейчас. Но я не удох. Но я сказал, как я, а не как ты. Да! Я прошу. Подожди меня. Э, да. ты, значит, будешь козлом. Сам дорогой! Хэштег Даня Козел! Ребята! Э, Дай мне только что показал свой телефон и такой кадр страшный. Дай меня сейчас будешь ждать. Ух, я хожу. Аккуратно. -а. Смотрите, про какой кадр я говорю. Их тут место, а, блин, не нужно на них наступать. Стой, подожди, Марик, подожди, пожалуйста, подожди подожди, подожди, подожди, подожди. Я понял? Какой же он дебил, баранка. Я был на финальной стадии Барайка, тупорылая <смех> Как если я даже не-не-не А нужно держаться максимально, максимально далеко Дура тупая Нужно держаться максимально далеко от них Вот че далеко Схавал борщ, на, вот я тебе посвечу, сдохну тварь Давай а. я тебе жопу покажу П... Забавная игра. Пять. Вот я. А! Это как вы игры в, в кармара, падающие платформы. А как? А как? А, а как я вам до них дойду? Подожди меня, по-моему. Ааа, -а понятно живет. Пожалуйста, подождите. Давай подождем, конечно. А! -а, -а, -а, -а Опа. А вот эти вот, которые более синие, они падают, которые более... Нет. Рандом. Ёшкин. Ёшкин, ты кот! Я не упал. Я не упал. Ты упал. Я упал. Я не... Я не умер. Я выжил. Да! Вход! Че выход! Выход! Стой! Жди! Я в паровозик! Жду тебя! Выход, не жди меня в паровозик! Мне не нравится! Сама не торопись! Ну какая забавная игра! Не ну, торопись! Какая забавная игра, ребята? В тем временем ты... Ах ты ж... Не, сейчас они восстановятся. У меня тоже тогда полстучки не поменялись. Уф, уф, уф, уф. А, да там вперед. Мне две секунды ждать! Вверху! А нужно было вагон. А Может я к тебе приду? Uh -huh. А нет тут. Это... Нет тут нельзя. Тут нельзя. А -а -а -а! Мы падаем. Блин, я неправильно прыгну. Стой, я умер. Мальчик, стой не иди, не иди без меня. Он уходит, да? А? Помогите! Чего? Ты где? Чего? Сатина, я из-за тебя прыгнула, ты... Сатина. Всё, я... Я тебя... Чего я водитель? Жди О! а а а а а а Жди меня! Годы. Ты жди меня там! Ну, как ты, да? Никак. Поехали! а а Тщательно и... Я к тебе лечу! Я не понимаю, как тут все Что это... Что происходит в кабине у пилота? Точнее, у... Человека, который... Блин! Это босс? Угу. Погибни, погиб, Нет, я тебя жду. Я тебя жду тут. Я Ты все равно уже. Все, здорово. Да, уже выпил суколу, а говоришь, что не ее? Во-первых, у нас другой. Еще плюс у меня... Я приду быстрее. Блин, я выйду. А, что я упал? А вот для чего на базука? А, скотина, нас сдохнет, тварь. Я тебе выбью все руки и не жопы. Я ему выпью все руки из жопы. Ч за мной бегаешь? А, мы очень высоко прыгаем. Сатина, на тебе. Натя, Сатина. Натя, Сатина. Натя, Сатина. На тебе, сат... Выход там, выход, надо идти к выходу! Я понял! А, меня отклм на миллиард метров. А, на выход. Это я без проблем. Что, жди меня? Погибни. Я не могу. Давай. Муж. А. Выход за него. О, нам его убить нужно. Чего? Эм, а я у выхода. Я пошлл. Какой рейтинга. Какой у нас светник? А, а, -а, а, то есть видишь поспол. Не, брат, тут разные лапы. То есть, типа, тут минус одна лапа, минус вторая лапа. Не, просто видишь, босс пауков. Если ты в него стреляешь, у него заканчивается жизнь. А, блин, не, не наступай на эту фиолетовую да. жижу. от тюрьмы до, до охранников, да? Так, а, тут можно его лишить легко лап, чтобы он э, одновременно и умер. Я его хочу лишить одной лапы. Вот, у него минус одна лапа. Потому что я ее лишу. Я ее тоже. Он сейчас... Надо ему лишить все лапы. и он Ему будет тяжело бегать. Потому что это и не только бежать надо. О, вот у него очень мало ХП. Стреляй ему в бошку. Я стреляю ему в лапу. Все! А, а как он подбрыживает, двигается? А, он на двух лапах передвигается. И во-вторых, у него мало хп. Ч? Я погиб. А ты в, в же у нас такая? Нет, наверное. Или у меня, он наоборот тебе лазер заделал, мне кажется. На nee. Нет, ему по лапам стрелять надо. Ему по лапам стрелять нужно, Марик. Да? Да. <свас> он лазер у меня заделал, я погиб. Как у меня тогда ни разу лазером ребят? Я, что, врачом с этого лазера, получается? Я погиб снова. Он очень будет теперь быстрый, ой, быстрее стрелять. Сатина. Убил моего друга. Отощу. Я тоже погиб снова. Сейчас. Ребята, почему я погибаю? Я не понимаю. Да как мне этого бросить? Убить. Хватит. Схавай борщ. Надоел уже, почему ты не хаваешь борщ? Я делал, что он хавал борщ Я тоже сейчас, он сейчас хавает от меня борщ Стреляй от него, он сейчас хавает борщ У него смотри сколько хп Потому что я его убиваю Я, я его убил, все, валим А как ты его убил? Я его убил У тебя по лапам стреляют Он а, чай... нерд У Даника он до сих пор живой Я иду на выход. Тут следующая игра! Подожди, стой, не заходи. Не захожу. Даник, посмотри, тут следующая игра. Ребята, это тоже будет следующей части. А, все, я понял. Пофиг ты, куда ему стреляешь, репки, да? Лапа просто мешает ему двигаться. Ну ладно, ребята, на этом мы заканчиваем. Ждите новую часть, потому что сейчас, скоро мы уже начнем другую часть. бог.